Представьте себе, что по сей день науке ничего не известно о причинах сна. Даже если брать в расчет природу, сон нельзя назвать полезным. К примеру, если животное или человек спит, сознание тоже засыпает на достаточное количество времени. Есть ли смысл напоминать о том, что пока находишься во сне, можно быть просто съеденным хищниками? Но все же определенная логика в полезности сна была обнаружена. Стало очевидно, что, например, взрослые, которые спят по 6-8 часов в сутки, дольше живут. Однако переизбыток сна грозит некоторыми заболеваниями, в частности, сердечно-сосудистыми и диабетом второго типа. Хотя и хронический недосып также может быть причиной сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии, ожирения и даже повреждения мозга. Что может произойти в случае полного отсутствия сна? Вследствие первых суток без сна в мозге человека активизируется система, которая вырабатывает дофамин. Это приводит к тому, что человек становится более активным и позитивным. Прекрасно? В дальнейшем будет хуже. В первую очередь отключаются зоны, которые отвечают за принятие решений и полного понимания последствий. Результат – потеря самоконтроля. Усталость приводит к тому, что реакция затормаживается еще больше и в то же время притупляется функция восприятия окружающего мира. Ученые установили, что оценка внешности человека другими людьми напрямую зависит от того, хорошо ли он выспался. Невыспавшийся человек воспринимается как нездоровый и малопривлекательный. Спустя вторые сутки без сна. В человеческом организме происходит нарушение метаболического процесса глюкозы и работы иммунной системы, а уже через три дня могут возникнуть галлюцинации. На этом все. А что вы об этом думаете? Пишите в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.